Добрый день, уважаемые зрители, слушатели информагентства ледокол. Вот это вот здание, ну лет пять, наверное, может быть, лет десять назад, последний раз, когда я сюда заходил, здесь располагалось остатки школы ЮНГ города Куйбышева, но уже в городе Самара. И в Самаре, по большому счету, это никому не надо было, никого это не интересовало. Вот разговор с бывшим директором где-то у меня еще хранится вот правда жесткий диск у меня полетел на компьютере но в любом случае разговор у меня по моему еще цел вот так что вот такие успехи вот так вот нынешние деятели сохраняют и восстанавливают все это вот это вот все, что осталось от школы Юнг. В советское время это делалось все, поднималось, развивалось. Была программа по обучению. Как и истории, так и по морскому делу. Насколько я помню, у них был даже, ну, катер не катер, но какой-то буксир. Там учились, тренировались. Быть моряками. Ну, где-то так. Так что на сегодняшний день вот так как позаботились нынешние деятели, управленцы над этим состоянием этой школы. Такие дела. У меня все. Добрый день. А вопрос можно задать? Нет, ну нет, так нет.